На Медне, господа бояре, в океане взбунтовалась тухлая селедка. Тухлая селедка посчитала за дискриминацию то, что ее считают сюрстремингом и потребовала срочно эту дискриминацию прекратить. Запретить все заводы, которые производят сюр Тем временем мимо проплывали матеры-рыболовы и, напивая песенку, женщина не рыба, курица не человек, всю эту селедку выловили и отправили на заводы по производству тухлой селедки в банках под названием Сюрстремминг. Практически в один и тот же день с этим событием феминистки накидали страйков таким мужскому движению и всячески его этим распиарили. Совпадение? Не думаю. Мужское движение нисколечко не обиделось на такой шикарный пиар, который нам устроили на некоторых каналах, о которых мы уже говорили и еще будем говорить. Мы даже поблагодарили за упоминание наших каналов на миллионном канале. И мы поблагодарили за пиар книги «Антистервин». Но в ответ нам кто-то накидал страйков. Все-таки я не думаю, что это были женщины. Наверное, это были все-таки тухлые селедки. Ведь женщины не могли этого сделать. Не может быть. Женщины ведь хорошие. 21 век на Ютубе. Сейчас нельзя называть, оказывается, вещи своими именами. Если ты назовешь вещь так, как она называется, то ты гнусный дискриминатор. Ну, сами подумайте, негра нельзя называть негром, педика нельзя назвать педиком, проститутку. И ту надо называть «женщина с низкой социальной ответственностью». А тухлую селедку нам как называть? Может быть, тухлые селедки тоже ошибаются относительно своего места в мироздании и хотят, чтобы их считали акулами. А то как-то вот нехорошо получается. Че это? Эти рыбы акулы, а мы что же рыбы. Мы тоже хотим быть акулами. Для тех чсв тухлых селедок, которые страдают синдромом опухания гондураса, это как раз именно ошибка касательно своего места в мироздании, я открою маленький секрет. Не все то солнышко, что встает. И для того, чтобы называться акулой, рыбой быть недостаточно. Некоторые люди начали уже принюхиваться, уже начали терять обоняние и начали привыкать к тому, что тухлой селедкой в 21 веке воняет практически изо всех щелей. Весь океан прогнил. И вот они плавают в этом океане и говорят, ну ладно, ничего, зажмем носик. Ну, хорошо, пускай так и будет. И в этом океане бездействия мудрыми остались только те рыбаки, которые по-прежнему тухлую селедку отправляют в биореактор. Мужское движение тоже продолжает веселиться и Антон Сарвачев назначил награду за голову той сволочи, которая умудрилась накидать всем нам страйков, удалить антистервин с ютуба и еще с некоторых ресурсов. Награда первоначально составляла 30 тысяч рублей, но в течение часа э, пришел донат э, в 16 тысяч рублей с просьбой все-таки увеличить вознаграждение Шри и отловить все-таки эту гнусень и наказать наказать по полной программе потому что свободу слова в россии никто не отменял и права наши записаны в конституции если вас вдруг оскорбляет то что мы называем вещи своими именами это повод задуматься о том а все ли у вас хорошо с головой в ближайшее время, я так понимаю, Google и YouTube, те сегменты, которые работают на территории России, будут также озадачены вопросом, какого черта Google и YouTube на территории России работают по американскому законодательству. Вы пришли к нам, вы здесь работаете, вы здесь зарабатываете, вы здесь имеете, извольте соблюдать российское законодательство. Вы не имеете права на территории России сносить каналы, которые обличают извращенцев. Вы не имеете права сносить каналы, которые говорят точку зрения, отличную от американской и отличную от вашей личной. Если же Google и YouTube не подчинятся российскому законодательству, то скорее всего нас будет ждать Чебурнет. У нас просто другого выхода не будет. И мы придумаем такие свои аналоги и Google и YouTube. А Яндекс уже занимается этой проблемой. Знаете, осталось таки на планете место, где тухлые селедки еще не было. Это озеро Байкал. И давайте все-таки не будем позволять засорять наш чистейший Байкал тухлой селедкой, который полон уже весь мировой океан. Если во всем мировом океане тухлая селедка это нормально, то в Байкале как-то ну вот она там совсем не смотрится. Вы же любите заповедники, вы же любите те места, где природа не загажена. Давайте сохраним наш Байкал чистым. Даже если весь мировой океан обнюхается тухлой селедкой и будет синхронно орать... Все права тухлой селедки. Ни в коем случае не дискриминируйте тухлую селедку. Ни в коем случае не наезжайте на тухлую селедку, а самое главное, не называйте тухлую э, селедку э, тухлой селедкой. Это просто акула с низкой социальной ответственностью. Даже если весь мировой океан будет так синхронно орать, это совсем не означает, что в Байкал, Нужно тоже запустить немножечко тухлой селедочки. Наоборот, скорее всего, мы будем брать эту тухлую селедку, если она туда попадет, и выкидывать обратно в мировой океан. Там ей место, там ей само то. Особи с опухшим гондурасом почему-то решили, что все должно быть по-другому. Но мы-то так такие, чтобы подчиняться каким-то особям с опухшим гондурасом? Мы еще не потеряли здравый смысл, мы еще не потеряли свои мозги, и мы еще пока называем вещи своими именами. Из-за того, что ваш опухший гондурас не удается удержать вам же в рамках приличия, он у вас разрывается, и подобен он взрыву ядерной бомбы. Только вот ядерным пеплом мужского движения может накрыть весь океан, и вся ваша любимая тухлая селедка просто возьмет... И вымрет. Продолжайте пиарить нас. Про книгу Клифа «Антистервин», выпущенную несколько лет назад, многие уже просто забыли. Вы напомнили людям о том, что им все-таки следует прочитать. Что им следует все-таки прочитать для того, чтобы у них не отбился нюх и они отличали тухлую селедку от нормальной рыбы. Антистервин является одним из антибиотиков, который предупреждает заболевание алинизмом у мужчин. Благодаря мощнейшему пиару из вашего опухшего гондураса, теперь все о нем вспомнили еще раз. И мы рекомендуем, мы рекомендуем каждому мужчине эту книгу «Антистервин» скачать по ссылочке в описании к этому видео, скачать прочитать и распространить среди всех своих знакомых. Минимум 10 человекам ты должен, мужчина, сделать такую прививочку. Да, уколы это больно, но ты же понимаешь, это все-таки вакцинация. Для тех, кто не понимает, что такое стервин, что такое стерва, я напомню определение, которое, в общем-то, есть в русском языке. Стерва – это дохлая корова, это падаль. Это падаль, от которой надо избавляться. Никогда не кушайте падаль, никогда не нюхайте тухлую селедку. Как говорится, ты лучше голодая, чем что попало ешь. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Амар Если мы не можем очистить от тухлой селедки весь мировой океан, давайте просто не будем позволять ей пробраться в наш чистейший, в наш заповедный Байкал. Заодно мы с вами излечим от оленевируса всю страну и Страна будет нам бесконечно благодарна. Напоследок, всем прозревшим мужчинам, кто периодически предлагает мне те или иные идеи по улучшению мужского движения, по улучшению каких-то функций мужского движения, я напомню, у нас все многократно зарезервировано. У нас есть сайт, галитарного мужского движения, к которому вы можете присоединиться и найти там ответы на различные вопросы. Над этим сайтом мы уже работаем почти год. Это идея Антона Сарвачева. Там есть форумы, там есть мужская соцсеть Ты не один. Там можно получить как моральную поддержку, так и найти юриста. Ну а пока мой канал окончательно не закидали тухлыми селедками, я вам все-таки настоятельно рекомендую подписаться на мои соцсети, на мой ВКонтакт, на мой Facebook, на мой Telegram и на резервный канал Реалист Доктор Зло. Если все-таки этот канал будет снесен когда-нибудь, а я практически уверен, что у кого-то не хватит терпения, у кого-то Очередной раз гондурас в этом случае вы очень быстро меня снова найдете. Всего вам доброго, господа бояре! Селедки нынче взбунтовались, но, как вы понимаете, для настоящего рыбака это не проблема.